Шанс, звезда. Я приглашаю на сцену поэта, композитора, автора, исполнителя. Он пишет песни для души в стиле русский шансон и любовную лирику. а будет исполнять песню собственного сочинения под названием «Дождь». На этой сцене Геннадий Зачетный. Встречаем! Сосуйся, и сам но... Разреши мне быть, если Да, Спасибо. Еще раз спасибо. Геннадий огромное спасибо за ваше. Мы ваши поклонники и хотим обучить сертификат. За ваше участие и просто хотим, чтобы вы в дальнейшем радовали, радовали всех своих поклонников, слушателей своим творчеством. Желаем вам французского. Абнимами просто обожаем большое спасибо